Включайте камеры, будем общаться. Значит, я не буду сегодня тут вычислять, кто тут из наших. Судя по списку участников чата, вроде бы все люди, которые находятся в нашем чате. Хотя у нас комната, как вы понимаете, открытая, ссылка на, него, на нее общая. Создавать отдельную трансляцию не стал, потому что не знаю, как это пойдет, две параллельных конференции. Значит, мы сегодня с вами будем встречаться, общаться до 8 часов, потому что 8 часов люди, которые в команде Яровой, они уйдут. Вот. И что успеем за час, то сделаем. Значит, я планировал вторую встречу по теме чат-ботов провести во вторник, то есть через неделю, но решил как бы не затягивать. И все, что мы сегодня не успеем сделать – мы сделаем завтра тоже в семь часов. То есть, из присутствующих завтра в 7 часов сможете подойти на трансляцию? Скажите, пожалуйста, голос. Да. Вот. То есть, если мы сегодня решим такие основные вопросы, то завтра мы решим все технические вопросы, соберем конкретно в бинарную воронку, так как мы это делаем для Татьяны Панариной. То есть, вот на ее примере вы все это и посмотрите. Значит, у нас это не первая встреча по чат-ботам. Это э, встреча, по моим подсчетом, третья или четвертая. У нас был отдельный эфир по ну, чат-ботам и конкретно по сервису Smart Center, о котором я сегодня буду рассказывать. Мы относительно недавно встречались с такой маленькой группой из пяти человек, то есть в которую входят люди, которые уже имеют чат-боты. То есть таких на данный момент трое вот еще три человека точно будут <свят> это те люди которым я делаю одностраничный сайт я сегодня даже их покажу и делаю вот эти чат-боты значит по результатам сегодняшней и завтрашней встречи вот все кто будет присутствовать в эфире вы все поймете что это такое для чего это как работает какие возможности есть а поймете самое главное куда нажимать и что нужно делать вот, вы, в принципе, можете свои чат-боты сделать даже самостоятельно, потому что на сервисе, о котором я рассказывать буду, Smart Center, очень подробная инструкция. Но кому этого не хватит, кому покажется это мало, я на этой неделе буду делать чат-боты для Татьяны Болговой. Вот то, что я и буду делать, я это запишу, хотя встречи, которые мы проводили с Татьяной Панариной, они тоже записаны по чат боту Но вот для Татьяны Болговой я прям конкретно запишу, обработаю и выложу их для вас, для тех, кто хочет самостоятельно с этой темой разобраться и сделать свои чат-боты. Вот те, как... Кто решит, что это сложно с технической точки зрения, либо вообще нет у вас времени этим разбираться, это я сделаю вам сам. Вы будете только пользоваться и получите, опять же, подробные инструкции, как этими инструментами пользоваться. Почему вот такая как бы спешка сегодня, еще завтра встречаемся? Объясняется все достаточно просто. Кто был на вчерашнем эфире, Ольга Васильевна, что сказала, что у нас будет в субботу? Один я это слышал. Включайте микрофон. обучение. Включайте микрофон. Да, давайте, втягивайтесь, разговаривайтесь. В 11 часов. Будет даже обучение, да. Вот. Я не знаю, как вы будете с технической точки проводить это, вы все специалисты. Меня интересовал очень простой вопрос, на который я так и не получил ответа. А кто будет приглашать на этот дайджест, понимаете, и как вы это будете делать? Потому что если смотреть по статистике, которая у нас есть по нашим прямым эфирам, то есть 5-10 переходов по вашей ссылке на а, прямой эфир, а это тоже будет в онлайн, я правильно понял, Татьяна? Нет, могу, нет, нет. Это мы при это совсем другое. В онлайн мы вообще это не делать. Все. Это приглашаем людей, уже тех, которые получили дисконтную карту и именно на обучение, как применять продукцию и как. Где он будет идти? Вы же в зуме его будете. В Зуме будем, в Зуме, но, но не выпускать в это в онлайн. Ну, в Зуме. Вообще, вы... мы будем смотреть. В Зуме такой... будете вы и Ольга Васильевна, да, да. и больше и, это нет, не Нет, и те люди, которые приглашаем. Вот мы бы хотели, чтобы, как бы, может быть, другую ссылку им давать, чтобы они в эту не заходили, или просто оговаривать, все, что правильно. это. Все, все, все, все, не надо, не продолжайте. Значит, смысл следующий. Вот если я правильно понимаю, вы сейчас его проведете, и это никто не увидит. И вот это, извините, будет опа полная, понимаете? То есть вся ваша работа, скажем так, приведется, ведется только одному. Вы что-то сделаете, но народ это не увидит. Так, извините, тут наш участник новый звонит. Да, Светлана? Да. Таня Болгова, ну я так поняла, что это тренировочное обучение, с... да? Вообще, как мы хотим, Марин. И... Это сделать не просто, это сделать, как чтобы было и... как... Один, всегда, как бы пока один раз в месяц. Как было дальше обучение. Ну, это вступ, пока не на широкую публику, потому мы что мы надо, были. чтобы вы как бы потренировались, то есть доступ туда в зум будет тех, кому мы позвоним и кому расскажем, как поставить звук Да, Но посмотрим, если мы это делаем доступно, а то раз. это пойдет и опять. Игорь, включите звук, Игорь. Если это будет доступно, то это пойдет опять. Записали, вот, отправили. Учитесь. Я понимаю, что общение задачи. и обучение. Нам не нужно там много народу. Там нужно вот, пусть даже пять человек придут, но мы их обучим этому. Вот это самое. Я это... с тобой согласна. Я просто говорю, что это как пробный шаг у вас, поэтому там да, особо да, много Это, это суббота первая. Будет вести неудача, но я и Ольга Васильевна. Ну, я поняла, что много народ, не надо там просто по прямой позвонить и рассказать, как зум поставить. Да, именно проблем... обратная связь, именно обратная связь. Пусть это будет пять человек, но они будут именно, что-то у них останется в голове, и потом они могут пригласить других. У нас должно быть что-то в засекреченном месте, что у нас обучение проводится вот так же в зуме, но не на общую публику, тем, кому это нужно. Вот главная цель этого, этого обучения. Короче, закрытая группа. Да, секрет. Но если кто-то не сможет туда попасть, или у кого-то проблемы будут с зумом. Мы будем проводить пока раз в месяц, может быть, два раза в месяц. Мы ждать, Юр, мы будем ждать следующий месяц. Да. У нас, все, знаете продолжаем, все, все молчат, говорить будете после встречи, у нас просто идет запись. Это ваше дело. Значит, смысл следующий. Если вы хотите, чтобы то, что вы делаете, видели люди, с этими людьми нужно работать, их нужно приглашать. Да? То есть нужно работать с клиентской базой. Значит, на сегодняшней встрече я вам покажу современные методики работы с клиентской базой. Вот покажу то, что делаем мы сейчас в нашем офисе, то есть поделюсь нашим опытом. И покажу, как работать с клиентской базой, используя чат-боты. То есть чем быстрее вы начнете собирать людей, которым интересно то, что вы делаете, и выстраивать с этими людьми отношения, общаясь с ними, тем быстрее вы выйдете на какой-то результат. Значит, все понятно, что мы будем сегодня делать. Поговорим да. о как работать с клиентской базой. То есть на конкретном приемном мере мы сделаем одну вебинарную воронку для приглашения людей на наши прямые эфиры. Сделаем ее на вот современном уровне, как надо работать. То есть мы с вами приглашаем простым способом, да потому что для многих из вас даже этот очень простой способ Тяжел с технической точки зрения, там ссылки не открываются, зайти не можете и так далее. Если бы я сразу вам начал рассказывать про чат-боты, про регистрацию, то проблем бы еще было бы больше. Но у нас сейчас появляются люди, которые уже готовы это делать. И нужно вот давать эти современные инструменты и приглашать на вебинары правильно, то есть набирать базы людей, которым интересно, что мы делаем, и с этими людьми в дальнейшем работать. Значит, коллеги, запись у нас идет, запись я дам тем, кто сейчас у нас присутствует в прямом эфире. Вот сейчас нас 14 человек, в чате у нас больше 30 одного человека, я в чату даже кидать не буду. Поэтому, если вам будет нужна запись, просто пишите мне в WhatsApp, Игорь, отправьте мне запись, и где-то после, час, после где через час после прямого эфира она будет доступна, я вам ее скину. Значит, технические вопросы. Понятно? Можно начинать? Да. Значит, я буду делать паузы и просить вас задавать какие-то вопросы. Если то, что я буду рассказывать, вам будет непонятно, я попрошу вас, у кого тихо в комнате, не отключайте микрофоны, чтобы вы не тратили время, включите микрофон. И если я что-то говорю непонятное либо спорное, задавайте вопрос, я сразу буду отвечать. Кто может, пожалуйста, включайте камеры. Все остальные включите себе режим в зуме, Это галерея, чтобы видели всех участников, так будет вообще реально интересно. Когда буду включать демонстрацию экрана, она и так откроется на весь экран. Итак, коллеги, значит, вот чем мы сейчас занимаемся в нашем офисе в Воронеже? То есть мы, скажем так, наконец-то часть нашей клиентской базы обработали. Ну, я начну наш разговор сегодня с вопроса, как вы считаете, что самое важное, какой самый важный ресурс для любого бизнеса, что охраняется, ценится, пополняется, воруется, покупается. Клиентская база. Это клиентская база, то есть база. это ваши клиенты, понимаете, конкретно это фамилия, имя и, например, телефон. Вот Клиентская база в минимальном варианте может состоять именно вот из этих параметров телефон и фамилия человека. Если вам удается, скажем так, <coughs> стырить или получить доступ к клиентской базе ваших конкурентов, вы можете очень легко и быстро заработать. Потому что клиентская база ваших конкурентов – это люди, которые уже собраны кем-то и интересуются тем, ну, или, ну, той нишей, в которой вы работаете. Вот уверен, что кто-то из вас покупал или... Какие-то продукты в кредит брал, какие-то карты банковские, да, и как только вы подали заявку на кредит, как только вам его начинают оформлять, что происходит? Что происходит с вашим телефоном? банки сообщения. банки сообщения. Сразу звонят. Вам начинают сразу звонить люди с аналогичными предложениями. Возьмите кредит у нас, купите, возьмите нашу кредитную карту или так далее. То есть что происходит? Вот эту базу, я вообще восхищаюсь этими людьми, как они успевают ее раздербанить, продать и еще на этом заработать. То есть люди, которые берут кредиты, понимаете, это люди, которых начинают сразу брать в оборот другие компании. Вот это прям вот такой же скач пример. А можно, конечно, поступать более грамотно. То есть по клиентской базе, то есть если у вас есть номера телефонов, людей, ваших конкурентов, можно давать рекламу. То есть, например, рекламный кабинет Фейсбука, ну, вашего любимого instagram позволяет запустить рекламу. Вот конкретно на этих людей. То есть, например, если бы у нас была клиентская база сибирского здоровья, то есть это компания, которая работает в ну, близкой с нами области, да, то есть люди, которые тоже заботятся о своем здоровье, покупают продукты, они а таблетки, да. Вот если бы у нас были их телефоны, можно было зарядить рекламную кампанию вот на людей, которые пользуются сибирским здоровьем. И Они бы видели предложение, которое можно было бы обыграть красиво. Понимаете, насколько эффективна такая рекламная кампания? Стоит это кому-то объяснять или это и так понятно? То есть вы даете рекламу по людям, которые, которым это реально нужно. Вот. Это реально очень... Один из самых важных ресурсов – это ваша клиентская. То есть кто начинал в традиционном MLM, да, с чего начинается? Составьте список ваших клиентов. да, То есть вы составляли свою клиентскую базу. И насколько эффективно вы составили список этих клиентов, насколько эффективна ваша база, настолько, скажем так, результативна ваша дальнейшая работа. Если база хорошая, классная база, тогда у вас получаются какие-то результаты. Люди начинают откликаться на те предложения, которые вы имеете делаете вот посмотрите что мы сейчас делаем в нашем воронежском офисе мы взяли выгрузили 5000 человек из замечательной нашей программы учета на vision 5000 человек которые не просто от балды были взяты а люди которые прикреплены к нашему складу такую возможность на vision дает мы их взяли и загрузили в программу или в сервис как хотите называйте этот сервис или этот, ну, давайте так назовем, да, это лучше назвать программой. А СРМ – это система работы с клиентами. Я вам не буду сейчас детали в какие-то вдаваться по СРМ, я вам просто покажу, как это все выглядит, чтобы вы хотя бы какое-то представление имели о том, как сейчас люди, которые заботятся о своей клиентской базе, с этими клиентами работают. Вот мы взяли 5000 человек да, и загрузили в СРМ. Значит, Прежде чем их загрузить, мы вначале их там свалили в один раздел, в архив, да, а потом начали этих людей сбивать на части. Потому что клиентская база не может лежать одним куском. У вас всегда есть активные клиенты у вас есть более пассивные клиенты у вас есть люди которые называются отказники и так далее то есть клиентская база должна быть сегментирована разбита на части только при таком условии вы можете эффективно работать по этим людям потому что люди которые часто ходят к вам активные люди да их не надо там надоедать какими-то постоянными предложениями люди которые ходят реже и можно чаще высылать что-то либо высылать какую-то определенную типа информации какую-то полезность и так далее и вот смотрите что у нас получилось мы взяли кусок из 5000 человек да и когда мы из этой базы удалили людей у которых нет вообще никаких контактов ну то есть фамилии и вообще никаких телефонов когда удалили людей у которых было написано умер понимаете ну то есть умер человек да когда мы убрали людей, у которых вообще был какой-то непонятный номер, либо один и тот же номер э, присваивался телефона, присваивался нескольким людям, то есть их просто вот регистрировали на один телефонный номер. Да? То есть при попытке позвонить по этому телефону, там брал совершенно другой человек. То есть вы понимаете, что это можно как угодно назвать, но не клиентская база. Вот когда мы все это сделали и начали прозванивать остальных людей, просто вот прозванивать, общаться с ними и делить их на активных, пассивных отказники, что у нас получилось? У нас получилось 1100 активных людей. Вы смотрите, взяли 5000 человек, да, вроде бы дофига народа, да? то есть вроде бы блин, вообще у нас там много людей. Да? А Когда мы эту базу, скажем так, обработали, у нас получилось всего лишь 1100 человек. О чем это говорит? Или для чего мы это сделали? Вот сейчас, имея такую четкую статистику по клиентам, не по всем, мы загрузили далеко не всех, а уже можно говорить следующее. Уже можно, например, прогрессировать, прогнозировать, какое количество людей к нам может приходить в офис. Да? Уже из, из учета конкретного количества людей, наших клиентов, можно делать какие-то заказы. Да? Одно дело, когда вы заказываете с учетом, как будто у вас 5000 человек, да? и совершенно другое, когда вы четко понимаете, что у вас тысячи человек, которые активно покупают. Вот хотя бы это уже хорошо, но... Мы это делали не только ради целей, которых я вам назвал. Мы это делали только с одной задачей, чтобы мы могли сейчас по этим людям начать работать. Что позволяет СРМ в самом простейшем своем виде? Вот, например, простая СРМ, которая легко настраивается. Что она позволяет делать? Она позволяет, если человек с номера, находящийся в нашей базе, например, вот... Вот Лябинина Галина звонит нам, да? Она у нас в базе. То есть, если она созвонит с того номера, который записан в ее карточке, Срм -ка показывает, что звонит нам Галина, вот открывается ее карточка. В этой карточке вы видите записи ее разговоров, которые вы с ней вели. Вы можете по этому клиенту делать какие-то задачи, перезвонить, можете делать какие-то примечания. Вот видите, сколько раз человек звонил, то есть это человек, который все-таки довольно часто контактирует с нашим офисом. То есть это реально активный клиент, да? Вот, по этому человеку можно делать различные задачи, например, как мы вот сейчас делаем, да, ждет товара, ждет каких-то подарков, то есть вы никогда не забудете об этом человеке, то есть это называется грамотное, выстроенное отношение с клиентом. Все хотят, чтобы к ним относились индивидуально, все хотят, чтобы помнили о том, что вы попросили у компании. А типичная ситуация какая? Вы поговорили с человеком, сказали, хорошо, я вам перезвоню через час. Замотались и забыли. срм никогда не позволит вам забыть. Вы просто ставите задачу, перезвоните через час, и вам обязательно об этом напомнят. Вот это называется правильная работа с клиентской базой, которая вот, э, приходит к нам ножками. Понимаете, это люди, которые пришли к нам в офис, живут в нашем городе, названивают нам и так далее. Но самое главное, теперь по вот этим подтвержденным контактам можно делать рассылку. И мы это уже сделали, То есть все наши активные люди получили от нас рассылку. То есть мы напомнили о себе, потому что когда прозванивали базу, ну, типичный был такой вопрос, о, а вы еще работаете? Вот понимаете? О, а вы еще работаете. Да, мы работаем, и мы не прекращали работать. Почему такие вопросы люди задают? Потому что с ними достаточно долго никто не общался. И даже не напоминала о том, что есть такая замечательная компания «Бивоса». Вот все эти мобильные приложения, все эти карты лояльности, они делаются только ради одного, чтобы каким-то образом привязать клиента, чтобы получить какой-то повод позвонить, отправить человеку какое-то сообщение. Вот вы далеко не все тут ходите на планерку, но вот те, кто ходит, вы, наверное, видели, какие показатели по обороту у Нины Кузьминишиной. Наши замечательные женщины, которые в возрасте 80 лет фигачит так, как люди в 20 лет не работают. Вот как вы думаете, что она делает такое, что делает вот такие обороты? Вот что она такое делает? Вот как вы думаете? Обзванивает. Так. Еще какие предложения? Приглашения, звонки рекомендации. Нина Кузьминишна просто работает со своей клиентской базой, понимаете? У нее распечаточки, фамилия, телефон, и она этим людям звонит. Она всегда находит повод этим людям позвонить, сказать, ой, у вас там скидочка, ой, вы давно у нас там не было. То есть Нина Кузьминишна работает своей с клиентской базой, понимаете? Конечно, есть и крайности, когда вы... Надоедаете людям, вы им каждый день названиваете, что-то там отправляете. да Есть другая крайность, когда вы вообще о людях забываете. Вот благодаря чат-ботам можно выстроить правильное отношение с клиентской базой и благодаря правильным рассылкам. То есть людям нужно просто напоминать о себе. То есть должна быть регулярная работа с вашей клиентской базой. То есть не с предложением приходи, покупай. А естественно, давать им какую-то полезность, ценность, решать их какие-то проблемы и знать эти проблемы людей. Вот замечательный человек Игорь Ман, гениальный маркетолог, он что говорит? Он говорит, что если вы не слышите своих клиентов, вы их просто теряете. Вот, к сожалению, в большинстве своем мы, людей, мы их просто не слышим. Мы что-то делаем свое, мол, мое, они там делают что-то свое. Обратной связи нет. Нет обратной связи, нет этих коммуникаций все, люди просто забываются, и люди просто-напросто уходят в другие компании, которые более активно их, скажем так, привлекают. Вот если говорить о людях, которые приходят с Земли, от них можно взять, по большому счету, нормально только один контакт. Это телефоны. Почему сложно взять почту, социальные сети и так далее? Как вы думаете, это вопрос? Ну, не боятся, что пусть не закидывали рекламой? Ну, если он даже не боится, может, ну, и может не боится. быть, у всех есть а соцсети там, ну, не все. Ну, вообще сейчас, наверное, у всех есть соцсети, почты и так далее. Почему не человек, так. который приходит в офис, вот мы пытались это сделать, мы когда начинали наполнять базу, мы пытались собирать социальные сети и так далее, но нам это реально не удалось, и я понял, что это тупиковый ведь для людей, которые пришли ножками в ваш офис. Почему? Ладно, мучить не буду. Возможно, ну, вы сами никогда не пытались эти контакты у людей выдергивать. Вы вот смотрите. А, телефон человек свой помнит. Даже если он его забыл, он его продиктует, это цифры, и их без ошибок можно написать. Хотя даже в номерах телефонов, при когда они вносятся в базу, а, можно совершить ошибку. А когда человек судорожно начинает вспоминать свою электронную почту, да, и пытается ее там записать на бумажке, потом дает этот, эту почту, скажем так, администратору нашей замечательной умной девочки Алене, она пытается расшифровать, что он там написал. Вы понимаете, что вероятность допустить ошибку тут просто в разы возвращается? И если вы записываете в свою клиентскую базу неверный контакт, ошиблись в телефоне в одну цифру, ошиблись в почте в одну букву, все, по этому контакту вы с человеком связаться не сможете, это все, это все понимаете. Да. Игорь, можно здесь добавить? Можно. А, дело в том, что вот я по ходу, когда нужен мне, нужна бывает почта, я прошу человеку ее прислать ко мне или... Именно контакт на мой контакт, на телефон или WhatsApp или же смс и уже Но... связь устанавливается. Только yes. так я прошу, я никогда ее не записываю. Это прекрасно, это если у вас э, люди, с которыми, которых вы знаете, с которыми... Даже работают. новеньких я прошу. Я говорю да. о офисе, понимаете, когда все-таки проходимость несколько другая, да, если мы будем говорить, там, пришлите почту на WhatsApp, Олене, да, она просто там вообще закопается в чем-то. Я говорю, вот когда человек пришел, и вот момент заполнения договора, понимаете, это крайне сложно сделать. Поэтому от людей, которые пришли ножками к земле, если вы забрали телефон мобильный, да, еще уточнили, что у него на этом телефоне есть WhatsApp, вот этого, в принципе, хватает. Но если мы говорим о людях, которых вы собираете из интернета, вот здесь уже можно собрать совершенно другие контакты и собрать их без ошибки. И вот сервис, о котором я вам сегодня буду рассказывать, и сервис Smart Center, он как раз позволяет это сделать. То есть раньше э, собирали только один, одну базу. Ну, это было актуально, и сейчас люди продолжают этим заниматься. Это база электронных почт. Вот если вы зайдете, я сейчас даже это вам покажу, Покажу, покажу, да, покажу. А, сейчас демонстрацию экрана даже включу. Вот смотрите, я вам покажу Век роста, наверное, <coughs> личный кабинет, который многие из вас уже не были, но в нем очень много полезного. И обидно, конечно, что мы эту полезность как бы не используем. Вот вообще печально, что что-то делаем, много всего полезного. Кстати, смотрите. А в разделе инструмента, помните, тут был разговор о электронных визитках, да? То есть электронная визита – это, это сайт-визитка. Она вообще-то у всех у вас, блин, есть. Вот зайдите в инструменты, вот сайт-визитка, ваша личная. Вот, и она у вас уже готова ее создавать, не надо. Нужно просто только заполнить свой профиль на век роста, загрузить свою фотографию, свои социальные сети, все, сайт-визитка у вас готова. Значит, я вам что хотел показать? Я вам хотел показать, что в разделе сайты и вот сайты Век Роста колоссальное количество сайтов, которые вот выглядят вот таким вот образом. Вот это сайты, которые называются подписные страницы. То есть это крохотные сайты, весь он увы, содержит только одно. Это какая-то форма, на которой человек заполняет свои контактные данные, ну вот, например, как на нашем вебинарном сайте. Да? И вот раньше собирали только один контакт почта, потому что была возможность с помощью специальных сервисов, они и сейчас прекрасно живут и отлично существуют. Я вам сейчас покажу сервис, которым ну, пользуемся мы. А, это сервис, который и собирает почты, и рассылает по почтам. Отличный сервис, называется он вот, но они как бы понимают, что типа на одной почте уже далеко не уедешь. Смотрите, они сейчас чем занимаются? Они по собранной базе рассылают пуш-уведомления. Вот те, кто заходил на наш вебинарный сайт, вы могли обратить внимание, что слева в верхнем уголочке появляется приглашение «подпишитесь на наше уведомления». Да? Они, естественно, работают с почтой, и они тоже работают с чат-ботами. То есть это такой универсальный сервис, реально очень хороший. Но я вам буду рассказывать о другом сервисе, который заточен исключительно на чат-боты, и он работает проще, лучше, стабильнее, и они сейчас лидеры вообще на рынке а, чат-ботов, сервисов а, чат-ботов. Значит, для чего нам нужны эти чат-боты? С какой целью они нам вообще понадобились? И что стоит за словами «подписывайтесь на наши новости»? Вот кто сейчас может объяснить? Мы довольно часто делаем призывы «подписывайтесь на наши новости». Что за этим стоит? Какие действия происходят? Кто-нибудь сможет как-то, вот как вы это видите, сказать, Мы получаем рассказать? контактные данные данные человек... для контакта. Телефон, люди попадают в базу... Вставляем данные, и через эти данные к нам приходит оповещение. Как воронка получается. Собираем. попадают в базу данные. Вот, визит у нас вот это, подпишитесь на новости. Окошечко, да, квадратное. Мы в это окошечко вписываем электронку, добавляем свои какие-то или мессенджеры, или соцсети, все, что там указано. На эти, И то, что мы указали, нам туда приходит оповещение... Вот, ага. Если мы на Вивасан, то ага. это вы нам присылаете, то, что Понятно. начинается прямой эфир. Я, Все, я что осталось, понял, что не... из 20 человек, наверное, никто на наши новости не подписан, да? Кто подписался на новости Вивасан? Приходит постоянно я на Мне перед... приходит в ВКонтакте, повещание, что идет вот прямой эфир там проводит. Ну, слово постоянно. Взаимодает связь. Да, постоянно не верно. Ладно, давайте я вам сейчас объясню принцип работы, как это вообще в принципе работает. А, что стоит за словами: Подпишись на наши новости технически, чтобы у вас было понимание. Значит, посмотрите, что происходит. А, подписка на новости должна происходить с какого-то ресурса, с сайта. То есть чудес не бывает. Да? Вот смотрите, а, это сайт которого подписываются на новости татьяна панарина вот так вот он выглядит здесь конкретно написано видите, татьяна панарина что собирает татьяна она предлагает человеку написать ввести еще свой телефон это дополнительный сервис это дополнительный контакт чтобы связаться с человеком и предлагает ему выбрать у добрый способ передачи новостей то есть какой-то канал вот сервис smart center работает шестью а, каналами вот мы задействованы на данный момент четыре: facebook со, личные сообщения в фейсбуке контакт личные сообщения в контакте telegram мега популярный и вайбер еще можно подключить WhatsApp, но это платная вещь вот эти контакты рассылать можно абсолютно бесплатно, и, в принципе, можно подключить рассылку в Скайпе. Скайп не подключал, потому что там реально ограничение, 100 человек, но нет смысла его вообще подключать. А WhatsApp не подключил, потому что он за денежку. В принципе, сейчас люди, используя только Telegram и только Viber, даже не используя контакты Facebook, собирают громадные базы и через эти базы приводят колоссальное количество людей на свои мероприятия. Только через Telegram и только через Viber. Потому что не используют даже вот такие две очень популярные сети. Мы решили как бы захватить все, что можно. А, что происходит? Человек видит, что ему предлагают. Вот, в принципе, Татьяна даже за свою подписку а, предлагает какой-то получить рецепт. Но с моей точки зрения, а, если... Вы приглашаете подписаться на новости людей, которые вас знают. Ну, например, Татьяна провела хорошее мероприятие, да, прямой эфир. Либо разместила какой-то пост у себя на стене. Что она может сделать? Она может написать или, а, призыв в тексте поста, либо сделать призыв голосом в конце вебинара. Ребята, хотите получать от меня самую свежую информацию по ароматерапии, как быть здоровым, пожалуйста, подписывайтесь на мои новости. Это сделать можно с моего сайта нажмите на кнопочку новости. Вот сайт Татьяны Понариной, вот кнопочка новости. Можно разместить прям прямую ссылку вот на эту вот страничку. Вот Татьяна она выглядит чуть-чуть по-другому. Я вам показываю ссылку на подписку на наши новости вот нашего проекта «Здоровье. Красота. Благополучие». У Татьяна она выглядит ну, где-то аналогично. Вот. Вот, смотрите. Это... Наша подписная страница, вот видите, «Вивасан». Вот подписная страница, которую я сделала для а, Любовь Колгановой. Да? Здесь тоже собирается телефон. А, здесь мы решили нифига не давать за подписку, потому что а, мы приглашаем людей, которые нас знают. Да? Все-таки давать что-то за подписку можно, если люди сюда попадают а, с платной рекламой, то есть люди, которые вас не знают. Да? И чтобы их как-то заинтересовать, вот мы даем какой-то подарочек но вот как попадают люди сегодня мы об этом подробно поговорим, как переводить на этот, на этот сайт людей. Но если вы хотя бы приглашали на прямые эфиры, посмотрели те уроки, которые а, есть у нас на платформе, как приглашать людей на сайт, у нас там целых четыре варианта. То есть можете пользоваться всеми четырьмя. Они простые, они не требуют денег. Либо использовать какой-то один, который у вас, например, наиболее эффективно работает. Вот такая вот страничка. То есть человек на нее переходит, видит эту страничку, понимает, что ему нужно сделать, поэтому здесь нужно максимально подробно и понятно написать. Вот человек нажимает на тот э, контакт, через который он хочет получать от вас сообщение, и что происходит дальше? А происходит дальше э, буквально следующее. Так, где у нас? Я это специально открыл. Смотрите, что происходит. Вот я вам показываю личный кабинет сервиса, который создает вот эти странички подписные, который отправляет сообщения людям после того, когда они выбрали, как они будут эти новости получать. Эти сообщения прописываются в разделе, который называется умным словом «Воронка». То есть воронка это вот те сообщения, которые человек получает сразу после подписки. Вот первое сообщение. Благодарю тебя за подписку на новости о ароматерапии, нутерологии от Татьяны Панариной. Вот следующее сообщение прилетает. Скачивай обещанный подарок. Ты ды дышь -ды -ды ссылка на него. Будут вопросы, звоните. Вот если человек с сайта Татьяны Панариной нажимает, что он хочет получить вот этот вот рецепт по уходу за глаз в каком-то из мессенджеров, которые он выбирает, он получает вот эти три сообщения в тот мессенджер, который он выбрал. Они абсолютно одинаковые, вот они летят этому человеку. Причем Татьяне не нужно быть там в сети, а, пользоваться этими мессенджерами. Все это делается абсолютно автоматически. Сервис работает 24 часа. Вот. Автоматически идет отправка сообщений. На информационной панели вы можете видеть, какое количество людей э, подписались на ваши новости. Это очень важный э, параметр. То есть работают ли ваши приглашения, ваши призывы. Подписывайся на мои новости, подписывайся на мои новости. Вот Кто-то подписывается на ваши новости, когда это делается, в каком количестве, в какое время. Все можно посмотреть вот здесь, в информационной панели. Воронки рассылают те сообщения, которые вы подготовили людям сразу после подписки. Еще один мега-классный инструмент у этого сервиса, почему он мне очень нравится, это называется «Живые чаты». Что это такое? Вот переписки, которые происходят с людьми, которые подписались на новости Татьяны. Если человек, получив вот эти стандартные сообщения от бота, начинает что-то писать в ответ, задает какие-то вопросы, спрашивает, благодарит и так далее, Татьяна может, войдя в свой личный кабинет и выбрав живые чаты, с этим человеком начать общаться руками. Он просто сама может им писать. Опять же, абсолютно неважно, из какого канала приходит это сообщение, из контакта, из вайбера, из телеграма, она общается через свой личный кабинет она читает что человек написал и отправляет ему сообщение опять же из личного кабинета если кто-то ждет ее ответа вот здесь просто появится такой значок не прочитанное сообщение я сейчас попробую войти в нашу э, платформу чат-ботов там скорее всего у нас точно есть какие-то непрочитанные сообщения Я практически в этом на сто процентов значит люди у кого там что-то жмякает падает э, в комнате отключить тогда микрофоны, потому что все это слушать не очень радует. Или я сейчас? Ольга Чернюк, выключите, пожалуйста, микрофон. Вот, скорее всего, сейчас здесь у нас покажу, потому что у нас чуть побольше людей, видите, 400 человек мы совместными усилиями собрали. Вот как мы это сделали. Вы приглашаете на наш вебинарный сайт? Вот кто не заходил на вебинарный сайт, все-таки зайдите и посмотрите, как он выглядит. А выглядит он вот таким вот образом. И смотрите, как у нас работает наш вебинарный сайт. Почему я сюда вас приглашаю? Потому что, во-первых, он, приглаш... на... он предлагает подписаться на уж уведомления раз. И если человек посидел на нашем вебинарном сайте больше минуты, то через минуту появится окошечко вот это вот наше окошечко с просьбой подписаться на наши новости понимаете сам сайт ему это предложит сделать поэтому если вы людей приглашаете на сайт вы делаете хорошее дело вы их собираете в нашу общую базу вот видите мы совместными усилиями набрали 435 человек это хорошо вот сейчас войду в наши живые чаты и вот видите вот вот так вот выглядит, что человек что-то написал. Либо спасибо сказал, либо еще что-то. Да? Если вы хотите, чтобы ваша, ваша клиентская база говорила вам спасибо, с людьми надо общаться. Им нужно отвечать. Просто заходить сюда и что-то им писать. Возможно, они а, что-то от вас хотят. Поэтому с людьми надо общаться, выстраивать вот эти отношения, которые Нина Кузьминишина выстраивает по телефону. Вот И третье... Классная вещь, которую предлагает этот сервис Smart Center, вот когда вы собрали народ в базу, вы имеете их подтвержденные контакты, потому что они не записываются руками, они автоматически выдергиваются самим сервисом и выдергиваются со 100% без ошибки, они появляются в вашей базе. То есть вот здесь у нас все четко подтвержденные контакты. Вот. И а, еще одна мега вещь – это рассылки. Вот. это рассылки. Когда база есть, мы входим в рассылки и по собранной базе просто-напросто создаем а, какую-то рассылку с оповещениями о том, что у нас происходит или будет происходить в разделе рассылки вы можете видеть статистику. вот какому количеству людей вы отправили эти сообщения какое количество людей из них прочитали эти сообщения Видите, 400 человек получили сообщение 57 процентов только просто их прочитали почему вот почему говорят что почтовые рассылки они умерли но ну, это неверно но потому что если вы зайдете в свою почту вы увидите там у вас ну просто полная мусорка вот реально там куча непрочитанных сообщений, писем, да, вы их не разбираете. Сейчас, к счастью или к сожалению, ситуация выравнивается и в личных сообщениях. Вот если я сейчас войду в свой контакт, вот посмотрите, вот эти все сообщения мне пишут не люди. Это все, ну, за редким исключением, это все сообщения, которые пишут мне вот такие вот боты. Вот тут даже пишет а, наш бот здоровье красота благополучия вот видите вот я его даже не прочитал я не открыл, и так поступаю не я один поэтому процент открываемости 57 процентов но все равно это больше чем открываемость у писем почтовые рассылки там если 10 процентов открывает то значит вообще хорошо поэтому идея какая надо собирать большие базы понимаете То есть если вы хотите чтобы к вам на вебинар на ваше мероприятие пришло 100 человек Нужно собрать базу хотя бы 2-2,5 тысячи человек, чтобы хотя бы половина прочитала и чтобы хотя бы половина из этой половины кликнула на ссылку. Тогда придет вот эти вот 100 человек, они получат о вас оповещение. Но в любом случае, в любом случае даже если человек не кликнул на кнопочку, да, он во всяком случае увидел что вы работаете что вы что-то делаете да и многие люди просто даже не отписываются от этих чат-ботов потому что они всегда надеются блин что-то придет очень ценное полезное и я обязательно это прочитаю я пойду на это мероприятие это вот такая но ну, психология людей идея понятна, как работают чат-боты да, да, да, я даже понятно. девочку видела сегодня, которая зарегистрировалась уже моя. Ну, на вот, новости. Вот, вот хорошо. Значит, сервис Smart Center, он очень хороший. Он очень мощный. Он позволяет отправлять не просто какие-то текстовые сообщения. Он позволяет делать различные проверки. То есть можно сделать очень такую простую и нужную проверку. Например, вы приглашаете людей на вебинар. А в очередном сообщении вы отправляете ссылку на подключение к вебинару либо к переходу на наш сайт. А сервис может проверить, нажал ли человек на эту ссылочку, либо не нажал. И если человек нажал на эту ссылку, значит он перешел на вебинарный сайт, значит он стал участником трансляции. Вот. А тем, кто не нажал, можно сделать до рассылку. Написать, как вы, наверное, многие видели, да, ребята, мы уже в прямом эфире ждем уже вас. Те, кто уже перешел по этому ссылке, зачем им это отправлять, понимаете? То есть э -э сегментация базы это эффективный э прием, чтобы ваши рассылки были читабельными. Понимаете, если вы всегда будете слать одно и то же всем подряд. А через какое-то время просто-напросто люди скажут, да иди ты нафиг со своими рассылками, они все одинаковые, все время об одном и том же, ничего полезного нет, приходи, приходи, приходи. И Ты даже не ухитряешься узнать мое мнение, о а нужным ли мне это. Вот как вы думаете, можно как-то узнать, сколько раз человек хочет получать от вас сообщение, ну, например, в неделю. Потому что уверен, что кто-то из вас подписан вот на такие чат-боты. И, наверное, уверен, что вот я тут подписался на чат-бот который... по теме, которая меня очень интересует, там больные спины и суставы. Да? И они меня уже просто, ну, боюсь произнести это слово, ну, утомили, скажем так. Они мне каждый день высылают вот такие вот портянки, причем не по одному разу, понимаете? И даже не спрашивают, нужно мне это или нет. Но я подписался, значит, мне надо зафигачивать, покупать их онлайн-курсы по оздоровлению. Вот как вы думаете, как можно узнать у людей, сколько раз они хотят от нас получать рассылку? И ну, нужно ну, Прости, вопрос, там несколько кнопочек с цифрами, чтобы они ответили. Вопрос, Да, к счастью, вы это понимаете, понимаете. Опять же, возвращаемся к тому, что нужно слышать своих клиентов. Поэтому вот то, что мы, например, сделаем для Татьяны, завтра мы с ней пообщаемся и сделаем вот эту вороночку, а я вам ее просто покажу, но потому что мы будем делать для Татьяны, да? Вот и главное, чтобы ее удовлетворяло. Я вам покажу, как это можно сделать. Смотрите, какую воронку мы будем делать. А, люди будут подписываться, а люди будут получать а, подарок, который ради которого они подписались. Вот одна из основных проблем, что люди иногда подписывают на новости только ради подарка Вот поэтому здесь нужно вот очень аккуратно с этим работать. Вот они получают подарок, потом мы у этих людей Проводим отпрос. Сколько раз они хотят от нас получать рассылку, чтобы она их не напрягала? И вариант. 1, 2, 3. Понимаете? Люди будут маркировываться. То есть, например, человек хочет больше одного раза от нас ничего не получать. И можно будет сделать так, чтобы больше одного раза этот человек не получал от вас рассылку. Можно даже у людей поинтересоваться, где им удобнее смотреть прямые эфиры. На социальных в социальных сетях либо на сайте понимаете вот для меня это тоже очень важный показатель я хочу понять почему людям не нравится смотреть на сайт как это можно сделать да просто у людей спросить понимаете чат боты это диалоги вы эти диалоги можете выстроить как хотите я вам покажу что ничего такого сложного этого нет вы увидите как эти диалоги общения в автоматическом режиме с клиентом происходит и мы с Татьяной договорились, что мы будем делать такой супер-бонус в кавычках, да, а, ну, там Татьяна на выбор предлагает три э, рецепта, да, вот мы потом будем в качестве супер-бонуса кому-то отдавать эти все три рецепта, там нам не жалко, берите, да, вот, но самое главное, что те люди, которые пройдут всю, всю цепочку, да, то есть это заинтересованные люди, понимаете, они рецепт получили, и на вопросы ответили, ну, то есть это Реально активные люди. Вот как вы думаете, чем бы вот эту цепочку диалога можно было бы закончить логично? На консультацию. Слава тебе, господи. Вот. Понимаете, да? То есть, если вы все-таки отобрали какого-то активного человека, вот все эти проводки людей по разным опросам, перемещение его туда-сюда, все делается только ради одного, чтобы найти именно тех людей, которым это правда нужно. И, конечно, это должно заканчиваться вашей личной консультацией, с которой вы продадите себя как специалиста, либо товар свой продадите, либо там подпишите человека в компании. Поэтому, конечно, вам как специалистам, а вы тут все специалисты, вам нужно заканчивать почти все ваши диалоги, а, привести заинтересованного человека вам на консультацию. Вот на всех сайтах, которые я сделал и а, на данный момент, есть форма, видите, запишись на личную консультацию. То есть человек, опять же, оставляет свои контакты, они сохраняются, и... Владелец сайта получает уведомление о том, что э, новая заявка пришла с сайта, телефон есть, имя есть, тема есть, звоним, начинаем с человеком общаться голосом. Идея понятна? Да. Вот. Теперь, как нам чат-боты прикрутить э, к нашим э, прямым эфирам? Которые, но с моей точки зрения, шли бы у нас еще значительно лучше, если бы мы а, более активно людей приглашали. Тогда бы и самим спикерам было бы более интересно. Потому что когда много вопросов, людям нравится проводить прямой эфир, им есть на что отвечать. Да? Они не сидят и не тянут, ой, спросите у меня что-то, да, либо они видят, что вопросы задают одни и те же люди. понимаете? Прямой эфир – это интерактив. Поэтому, когда много людей, особенно новых людей с разными вопросами, спикеру интересно проводить прямой эфир, потому что он с людьми общается. Люди не сидят с выключенными микрофонами и молчат. Это не прямой эфир. Это, это можно сделать в формате записанного видео. Понимаете? Записать его и посмотрите. Типа, да? Это не интерактив. А продать что-то можно именно вот живого общения с человеком это наиболее эффективный вариант записанное видео особенно длинное, никто смотреть никто не будет не нравится это все хотят как-то участвовать поэтому людей нужно именно на эти диалоги и вытягивать чтобы они с вами общались чтобы они были частью этого мероприятия поэтому людей должно быть много и люди должны быть новые понимаете если вы 126-й раз приходите к одному и тому человеку, вы даже уже не знаете, что у него спросить. Понимаете? Поэтому как прикрутить идею чат-ботов к раскрутке наших прямых эфиров? Вот как вы думаете, какая сейчас проблема с приглашениями на прямой эфир? Вы можете накидать, что вам мешает приглашать на прямые эфиры? Вот так вот, по-честному почему вы считаете что это ну, у кого-то не работает да? почему например по вашим ссылкам приходит там 5-10 человек хотя может приходить 100 человек до да? может приходить 556 человек как вот по приглашению ольги васильев понимаете без всякой платной рекламы сложениями 0 рублей 0 рублей просто сложением достаточно большого времени То есть вы должны четко понимать либо я трачу время либо я трачу деньги но приводить по 50-100 человек не очень с большими временными затратами каждый из вас может. Но в чем проблема э, вот, того простого приглашения, которое мы сейчас делаем на наши прямые эфиры? Кто-нибудь может что-нибудь сказать? Я могу сказать. Боюсь, проблема Боюсь, Жанет, ты, может, лучше помолчишь, а то ты сейчас что скажешь такое. Да и шутка, шутка, говори, давай, веш правду мать. Я сказала про себя. Давай. А у меня проблема в том, что у меня немногочисленная структура. Это раз. Потому что действительно, как вы сказали, по пять раз одного того же человека приглашают. Второй, второй момент. Они, нет развития в соцсетях. То есть у меня маленькая база, действительно, там и в Инстаграме, и в ВКонтактах. Вот. Поэтому вот для меня вот это... И не состою я ни в каких группах, сообществах и туда-сюда. Ну, все, все, что с этим связано. Поэтому вот эти три основных момента, я считаю, что они играют вот такую роль, то что нет что мешает вступить Короче, в труд, не, Ни одно из того, что ты перечислил, не является нет? уважительной причиной. Ага. У меня да. причина еще вот есть такая, когда я размещаю утром, я почему стараюсь ближе к вебинару размещать и раскидывать, потому что человек пришел утром, он видит либо запись, ну, то есть он туда уже на эфир не попадет. Я его потеряла. Особенно если это группы, сообщества и так далее. Ну, это уже ближе к истине. То есть а если, у я могу нет, если у меня нет страницы сейчас захвата, сейчас где я захватил закончили. этот контакт, то получается я его просто потеряла потратила время впустую ну, как бы ты для себя его потеряла для да. общего для общей, для общей идеи ты его не потерял потому что если он прошел на сайте еще раз говорю если он на сайте просидел у нас больше минуты ну вот смотрите вот эта вот штука она же у него выпьет. я поняла но выскакивает вот, и если он первый раз пуш заходит, ему предложат, ему предложат подписаться на наши пуш-уведомления. Поэтому лично для себя… Но это же тоже не факт, факт, что он зарегистрируется не там. факт, поэтому и собирается максимальное количество контактов. Почему собирается максимальное количество контактов? Потому что в день прямого эфира по всем этим контактам идет пробивка. И прилетает пуш уведомления на почту прилетает, и прилетает социальные сети, и смс-ка прилетает, и потом еще голосом робот позвонил. Вот если что, не пришел точно, и голосом вам сказали. Вот, ну, это понятно, вы... но лично для меня-то он потерянный. Да, лично для тебя, да. Так, Марина. Еще есть проблема возрастного состояния аудитории, потому что вот есть люди, которые как бы им даешь ссылку, они просто боятся по ней вообще переходить, они вообще с интернетом плохо дружат. Мы теряем эту часть, понимаете, совсем полностью. много подготовка. Да, в многих структурах есть люди, особенно в регионах, которые ну, плохо с этим делом да. Я уже пятый раз. Я, я, знаете, что... Марин, это даже не только пенсионеров. Я про молодежь даже 30 лет. Да, я тебе про лет лет это лет. же говорю. Я же говорю, что просто люди. Лежит... Молодежь это 18 лет, и тоже как бы считается, что стали. 15 лет. Нет, просто Род, нет проблема. Потому что я говорю, у меня сколько людей, вот только да. две стали в последнее время вот, сказать спасибо, что я их вот добила. Да? То есть, ну, это очень... <с> Добили, они вам сказали. Спасибо. Вообще... Я вот, знаете, тоже что поняла, что когда я просто, например, ссылку в группу да, размещаю, там в группу размещаю, еще где-то на страничке, mm -hmm. то очень ну, мало переходов. Если я лично там, разместила ссылку, потом там кому-то позвонила, сказала или написала по почте или сообщение отправила, тогда переходов намного больше. То есть все равно, когда личный контакт, он намного эффективнее, Значит, чем… Да. Когда... Коллеги, я вас прекрасно понимаю, вот, но мы сейчас говорим не об эффективности, потому что не естественно, бесспорно, когда вы лично приглашаете человека, именно приглашаете, посмотрите уроки президента, когда вы спросили у человека, задали ему активирующий вопрос, он сказал, да, я пойду. Все, он, он уже сказал, что он пойдет, вы уже как бы его чувство вины внушили, что я тебе ссылку кидаю, ты мне обещал, ты обязательно туда пойдешь, понимаете, личное приглашение и просто повесить где-то в группе, понимаете, для всех, это даже сравнивать нельзя. Но, опять же, по трудозатратам, понимаете, сколько вам нужно времени, чтобы человека лично пригласить, понимаете? Да, это да, одна, но он она и дает. Но тогда эффективность больше по личному приглашению. Ну тут, ж... тут надо как-то все тут, это совместить. Вот понимаете, извините, чтобы... для кого-то с помощью какой-то программки можно расфигачить эти ваши вот. приглашения по куче группы и получить то, что вы никогда общаясь с человеком в личке не получите, понимаете? В личку, когда вы с человеком общаетесь, лучше выбирать, понимаете? Вот вы в личке, если с человеком пообщаетесь вы можете его пригласить в комнату зуб. Но я сейчас не об этом, потому что мы сейчас опять уйдем в какую-то другую сторону. Как приглашать? У нас все есть на платформе. Варианты приглашения, личные, группы, выбирайте. Я не об этом. Я говорю о проблемах. Я, и вот первую проблему озвучила Юля. То есть, смотрите, мы идем по самому простому пути. У вас есть ссылка, и вы по этой ссылке просто приглашаете. Первая проблема, что мы приглашаем на вебинар, которого еще нет. Понимаете, человек проходит по ссылке, там лежит не то. И потом, например, Юли говорят, а там мы ждали нехорошкого, а там фотографии Юлина вот, на, на ролике. Куда вы меня позвали, обманули и так далее. Ну, то есть какие-то вообще непонятные вещи. Но не это даже главное. Понимаете? Главное в чем? Что э, вы приглашаете сколько раз в неделю? Ну, вот как Юля сказала, я там начинаю понедельник, и вторник, после обеда, там ближе к концу. Ну, то есть, например, там час-два. Раз... раскидываю. А группам да Группы это обычно большие количество да два раза в неделю понимаете то есть два раза в неделю по часу мы работаем до да? пять дней в неделю мы курим бамбук а вы все понимаете что при таком количестве проделанной работы никогда вы не научитесь не ни приглашать никогда вы не выйдете на какие-то результаты ну давайте правде в глаза если я Два дня в неделю по часу работу, пять дней занимаюсь какими-то своими нужными делами, я никогда не научусь вот делать эту работу с приглашениями, которая проста. Но если вы ее не делаете регулярно, да, вы просто-напросто забываете это все нафиг. Вот приведу пример за Ну Не хочу ее обидеть, но скажу, как все честно. Раз человеку рассказал, все поняла, неделю ничего не делала, забыла все напрочь, да, пришла еще раз, еще раз рассказала опять ничего не делать, опять забыла все нафиг. Понимаете? И это можно продолжать вот так вот по кругу. Если вы каждый день не выполняете какую-то простую работу, если она у вас не вбилась уже до автоматизма, все, результата не будет. Поэтому, если вы бы приглашали каждый день хотя бы по часу, у нас бы совершенно была другая ситуация с этими прямыми эфирами. Поверьте, людей было бы значительно больше. И еще одна очень важная проблема. Вы все понимаете, что да вы нашли человека даже в личных сообщениях и он сказал что я приду и да вы ему ссылку эту кинули на прямой эфир вы все понимаете что он просто тупо может забыть что в 7 часов у него прямой эфир но ну, это всем понятно да вот ну, кто из вас записывался еще раз говорю на какие-то мероприятия которые проводят с целью чтобы потом с этих мероприятий продать вас ну, вот в момент, на 10, да, в момент вас начинают уже бомбить там, за день, там, в день эфира еще, в момент начала еще, и там и звонят, и пишут, и так далее, чтобы вы не забыли, потому что люди забывают. Поэтому вот эта наша простая схема, когда мы приглашаем, просто имея ссылку на, на наш сайт, она, конечно, очень проста, реально очень проста, но за все надо платить и за простоту в том числе поэтому вообще-то чтобы правильно людей приглашать нужно идти вот по этой классической схеме Чем она как она работает мы людей просто информируем, что у нас будет мероприятие понимаете и что мы этим людям говорим ребята подпишитесь на предстоящий прямой эфир оставьте свои контактные данные мы вас оповестим, когда начнется мероприятие. Понимаете, какой порядок? Мы их сразу не переводим на мероприятие. Мы им говорим, вот тебе интересное мероприятие по теме здоровья, красота, благополучия. Он говорит, да, блин, интересно. Все, народ, подписывайся, попадай в нашу базу. Мы тебе за подписочку дадим картиночку какую-то, понимаете, и мы тебя оповестим, что у нас будет прямой эфир. Поэтому Правильный порядок какой и то, что мы уже начали делать, и начали делать, естественно, для Татьяны, потому что она у нас, кстати, вот любовь у вас первый подписчик в ваших чатботах, я зашел. Вот смотрите, у Татьяны сейчас два таких сайтика, с которых люди подписываются. Первое, первый сайтик это на ее личные новости, они так и называются. И вот мы делали, мы пятером, когда встречались, мы сделали вот такой вот сайтик который подписывает на наше мероприятие. Вот у нас есть направление. Вебинары на тему красота, здоровье, благополучие, понимаете? И вот мы решили сделать вот такую вот подписную страничку, которая просто собирает людей, которым интересно вот это направление, понимаете? Так как люди не знают, кто их приглашает, почему нам нужно верить, да? И вообще, кто мы такие, да? Мы им за подписку даем, видите, мы им даем рецепты от кашля, для укрепления иммунитета, для острения сне, для стресса и даже еще даем секретный бонус. Вот, то есть делается замануха всяческая для того, чтобы люди подписались на наше мероприятие, выбрали тот контакт, через который им удобно от нас получать информацию, и чтобы они попали в нашу базу. У этой странички тоже есть свой адрес. Вот такого плана его можно сделать, как вот для нашей подписной, да красивый такой. Вот все понимают, что вот на эту страничку можно приглашать каждый день. Угу. Или не все понимают. Кто-то понимает. Понимаете, что вот эту страничку вы можете каждый день размещать рекламный пост со ссылкой, сам рекламный пост мы а, сделаем, мы сделаем еще и вот эти вот красивые бонусы, да, то есть размещать приглашения, переходить вот на эту страничку можно каждый день во всех группах тематических можно людям писать в личку которые только к вам добавились друзья естественно нужно заниматься нетворкингом о котором говорил президент расширяйте блин количество своих друзей надо же кого-то приглашать чего приглашаете только свою структуру приглашайте себе в друзья новых людей которые занимаются и увлекаются здоровьем как их искать все рассказано Добавляйте их в друзья. Человек принял ваше приглашение. Начинайте с ним общаться. Вот кто общается с людьми в личной переписке в социальных сетях из присутствующих? Ну, честно скажите, кто переписывается с людьми? Один, я переписываю. Перепис... Перепис... Перепис... В... Да мне пофигу, как эта социальная сеть называется. Кому вы пишете да. личные сообщения? Я, я лично общаюсь. Четыре человека из двадцати. Я правильно понял? Ну, я сейчас тоже пишу. Не, я раньше писала, потом бросила, ну, сейчас опять начала. Ну, слава тебе, Господи, понимаете? Хотя начали. Вы, Татьяна, все, вы да? все работаете ну, в сетевом маркетинге. больше по их, этим частям? Вы все работаете в сетевом маркетинге. Это бизнес личных отношений. Почему вы не общаетесь с людьми, я понять не могу. Вот реально, я не понимаю, почему вы не хотите общаться с людьми. Придумывая какие-то разные проблемы. Чем быстрее вы начнете общаться с людьми, тем а, будет оно лучше. Вот, поэтому, коллеги, как вы будете приглашать людей на этот одностраничный а, сайт, это ваше личное дело. Можете в личке, можете в группах, можете в мессенджерах. Я не хочу рассказывать о вариантах приглашения. Об этом все рассказанное лежит на нашей платформе. Но поймите саму идею, мы каждый день людей приглашаем. Вот такую вот аналогичную страничку желательно, чтобы имели все, кто хочет продвигаться в интернете. Как ее сделать? Вот именно об этом мы поговорим завтра, может быть еще там послезавтра, если не уместимся завтра, да. Потому что уже 8 часов и людям э, команды яровой нужно вываливаться и мы тоже там будем заканчивать вот мы такую страничку сделаем сделаем хорошие подарки напишем рекламный пост и я вам покажу как все это дело собирается после того когда сделаю чат бота для татьяны болговой вот все что я делал будет подробные видеоинструкции. вот можете сделать себе аналогично не получится сделаю. Пишите в личку, договоримся. Идея понятна? Да. Делай. Понятно, модель. благодарю. Делай. Понятно. Модель. Игорь, 30 секунд. То есть, вот, мне все равно кажется, что не все поняли немножко, знаете, что... Но я даже не в нравится, этом не сомневаюсь. Потому, потому что я не сразу тоже поняла. Вот сейчас я понимаю. И что я хочу сказать. Вот это то, что последнее вот Игорь показал. Вот эту страничку «Здоровье красота» благополучие", которую каждый день можно людям бросать. Это как промоушен будущего эфира. Да, да. Вот да. То есть как бы оповещение, что этот эфир будет. Да. И история. там нужно, да, чтобы люди понимали, что когда он действительно будет, тогда будет и ссылка на него. Да, но а об вот этом это можно первый человеку первый рассказать из да. в вот этих первых сообщениях. Вот, кстати, вы, я это не запом... сразу поняла, поэтому я... вы это запомните завтра, когда будем писать эту цепочку сообщений, чтобы мы это человеку сразу написали. Логично, все хорошо. Покажите, как это все сделать. Сами да, ими. конечно, конечно, покажу. А Прошу. еще точнее, вы завтра с панариной Татьяной встречаетесь, да? Да, завтра с Понариной мы а, доделаем, и вечером встречаемся опять со всеми, мы сделаем красивые подарки, напишем рекламный пост, и я вам покажу, как это все дело собрать, потому что она уже будет собрана. Я вам покажу, как это все работает вот целиком, чтобы вот было четкое понимание, а, как я. это работает, откуда приходят люди, куда они попадают, что они нажимают, что они получают. Вы прям сами подпишитесь и посмотрите. Мы потом да, сами это... можем эту цепочку изменять? Конечно. Саму цепочку внутри нас Все, все это... меняется легко. На бесплатном тарифе вы можете сделать две вот такие странички захвата и две вот такие цепочки. Менять их можете хоть каждый день. Количество рассылок ни ничем не ограничится. На платном тарифе все эти ограничения снимаются. Можете делать колоссальное количество этих лендингов. А, если у вас там много разных мероприятий, да, много ворота, а сам функционал, что вы пишете, что вы проверяете на платном и бесплатном тарифе, они абсолютно одинаковые. То есть там можно делать очень сложные диалоги с человеком, с проверками, с переходами, с интеграцией, с пересылкой данных в воронку, из воронки. Там можно такие вещи начудить, которые нам даже не нужны. Нам нужно сейчас пока по простому сделать, чтобы она заработала, понять, как это работает, а потом вот уже с вашим опытом, сообщениями с людьми, вот придумывать, как им сделать а, вот эти, вот эти раз... сделать, а базе людям нужно... интересны, понимаете, чтобы они с удовольствием ждали от вас сообщения, а не с ужасом, блин, опять прислали, куда-то зовут, понимаете, то есть вот, что нужно сделать, чтобы правильно выстроить а, диалог по этой базе. Ну, а можно как-то продолжить эту цепочку, чтобы еще, например, на конкретный вебинар они регистрировались, как обычно сейчас вот, то есть под конкретную тему, чтобы понимать и напомнить там за 10 минут, за 5 минут, понимаешь, то есть дальше как-то. Ну Смотрите, мы собрали базу, понимаете, мы собрали базу, потом по этой базе мы можем рассылать на любое мероприятие. У нас же все мероприятия где-то на близкие темы, да? Вы можете делать по этой базе конкрет, конкретную рассылку на конкретное мероприятие. Вот это же все сливается. Вот мы сейчас делаем дитатем. То есть все люди, которые приходят из первой ее странички, и со второй, все сливается в ее одну общую базу. Понимаете? Это же один ее аккаунт, все туда сливается. Мы их, конечно, будем маркировать. То есть эти люди пришли с новостей, эти люди пришли вот с этой воронки. Понимаете? Чтобы база была разбита, сегментирована, чтобы по ней ну, более правильно рассылать. Сейчас нужно собрать понимаете, эти базы. Как в телефоне контакты. Вот мы берем, отправляйте Это смс. Да, да, да, мы да. смс-ку написали и смотрим. Вот эти мы отправляем здесь, которые здесь в городе пойдут. А вот эти будут через интернет-магазин покупать. Ну, типа того, да. да. Только здесь это делается все очень проще. То есть база автоматически маркируется после рассылки, в зависимости от того, что человек сделал. И вы просто говорите, я хочу, например, отправить сообщение тем людям, которые пришли только вот с моей новостной рассылки, которые подписались лично на меня я их приглашаю на свое личное мероприятие, они на него подписывались. Да? А вот мы сейчас вообще проводим марафон здоровья, да? я туда приглашаю всех, кто вообще вот подписался на общее мероприятие по здоровью. То есть э, работать с базой, здесь нужно включать голову, вот реально. Вот нужно включать голову, кому что слать, в какой порядке, как выстроить эти диалоги интересными. А с технической точки зрения, когда на, вот соберем первую воронку, вы поймете, ничего сложного нет. Вот реально. Сервис очень простой, с хорошей техподдержкой. Прям вот все сможете разобраться. Кто не сможет разобраться, еще раз говорю: будут видео уроки, кто не захочет разбираться. вот Пять человек у нас будут э, иметь эти чат-боты. Я их однозначно, всех пятерых, но кто захочет, я их научу. Я им не только сделаю, я им расскажу, как пользоваться. Понимаете? И я надеюсь, эти люди будут вас как-то консультировать, тоже, в свою очередь, помогать. То есть, если мы сейчас сдвинем эту базу, э, сдвинемся с места, то есть наберем вот эти вот базы, по которым рассылать людей, к нам будет приходить значительно больше. Понимаете? И, конечно, в эти базы нужно собирать не только ваших, вашу клиентскую базу, а, конечно, нужно, размещая рекламный пост, подпишись на новости Здоровье, красота, благополучия в группах, которые вообще не связаны с Вивасаном. Понимаете? То есть, если вы будете там размещаться, на наши вебинары придут люди новые, то мы бьемся, понимаете. Конечно, когда такие люди придут на наши мероприятия, вы будете готовы, что вам честно скажут, что за хрень вы тут говорите, понимаете, я не могу вас слушать. То есть, такие сообщения будут. И к этому нужно относиться спокойно. Либо вообще не реагировать, понимаете? Либо отвечать спокойно, что, ну, до свидос, крест, крестик в уголке. То есть, когда будут приходить новые люди, которые вас не знают, для которых вы не авторитеты, очень много будет негатива. Реально много будет негатива. Стеба разного и так далее. Это интернет. К этому нужно относиться спокойно. Не нужно кричать, а, все, я больше не буду проводить прямой эфир. Поверьте, дебилов в интернете немерено, понимаете, просто немерено. И когда они пойдут, вот эти вот новички, будет много чего интересного. Ну, вот кое-какие вещи вы видели, когда мы размещали ссылку на комнату Zoom в открытом доступе, да? Вот что-то там подобное у нас проскакивало. К этому нужно относиться спокойно, понимаете? Но новые люди – это новые возможности. Так, все. Еще один вопрос маленький. Те, кто от Яровой, давайте нафиг, я останавливаю запись. А у кого есть вопросы, я сейчас отвечу.